В честь Международного дня борьбы с коррупцией Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета организовал конкурс «Коррупция. Твою нет. Имеет значение». Выставлено более ста работ. Конкурсная комиссия приступает к работе. И уже в декабре, накануне 9 декабря, будут, у нас пойдет награждения. Выставка проходит третий год и стала уже традицией. Планируется увеличить охват участников и публикации работ на таких площадках, как метро и другие общественные места. Кулямова-Тахмина, Роман Самарин, Универньюз.